Сегодня 16 августа, суббота А время сколько сейчас уже? Никто не знает, ладно Ну, в общем, 11 с чем-то, в 11 мы там 11.27 11, Стоял сегодня непровешка Народу пришло, немного много или не мало на переднем плане чемпионы, тройка лидеров Которые сегодня финишировал просто за тренерами И они сказали, что у нас сегодня рекордное время Какое? 14.30. А почему? Потому что суперкоманда сегодня бежала просто. Вот так вот. Как мне сказали, ран forest, ран. Если ты не forest, то тоже ран